Всем привет, дорогие друзья! Я недавно пополнился в Вайс Депозит на 30 долларов. Покажу вам со своего кошелька Nix Money, что денежки я реально пополнял. Вот вы как видите, 29 декабря я пополнил на 20 долларов и потом еще на 10 долларов. В общем, сумма у меня инвестиции 30 долларов. Покажу вам реально историю операции. Что меня реально 29 числа. Я вносил эти денежки. Да, как видите вот пополнение баланса на сумму 30 долларов на эти денежки я создал программы финансирования начиная со второй недели покажу вам свою стратегию как вы видите вот у меня первая неделя уже на вторую, вторую и 3 неделя но ну, постепенно я буду увеличивать Свои выплаты, чтобы ровный график был, как вот на первой неделе с выплатой 33Т. Но ну, я хочу взять еще скоро, пополнить еще на долларов 60 и выставить стратегию до, думаю, четвертой недели. И в течение четырех недель держать ровненький график, а потом уже постепенно уже на пятую переходить. И будет уже пассивный доход, если вот я буду по 40 долларов вложить в неделю, то 4 доллара прибыль и 40 на программы. Так что вот. Создать депозит тут легко, просто нужно создать. Вот примерно вот покажу. Указывайте название любое, ваш взнос, который доступен на первые, максимальный тут есть, видите, на третьей неделе, вот максимальная сумма. И сколько ожидается выплата. И нажимаете добавить. Какие тут преимущества еще есть в супер... вайб-депозите? Вот, есть матричный бонус. Матричный бонус, видите. Ну его нужно вот создать. Матрицу за 1 доллар. Вот. Если вы трех партнеров и не активируется при минимальном вкладе 20 долларов, вы получите 10 ТЭТ за закрытую матрицу. При регистрации каждому новичку дается бонус 10 долларов для старта. При первом вкладе вам не дают еще 10 долларов. И в общем у вас 20 бонусных долларов и 20 ваших. Выводить вы можете только свои деньги плюс прибыль. Бонусные средства вы, как говорится, вывести не можете. Промо-счет. Вот новогодние промокоды. Сейчас идут. Вот акция с повышенной доходностью. Давайте посмотрим. Вот, самая повышенная доходность на 14 неделе складом 41%. Вот, на 4 неделе 31%. Ну это тоже неплохо. Но вот еще действует 8 дней. Но я с понедельника буду уже вкладывать. Чтобы увеличивать свой пассивный доход. Пока возможность такая хорошая для новичков. Можно хорошо начать зарабатывать. Плюс, если друзей приглашаю, то получаю 10% от их носов. Например, 10 вносишь долларов. И 1 доллар тебе реферальные приходит. Чем больше инвестируешь, и чем больше у тебя друзей, тем больше ты зарабатываешь. соответственно. Проходит адаптация, как видите. Вот пойдет следующая адаптация 22 января. В течение этого периода нужно сделать карму обязательно 100%. Но для новичков она будет повышенная до вроде 16 недели, если не ошибаюсь. Но в течение 4 недель, каждую неделю обязательно делать программу финансирования. По 25% еженедельно. Так что вот так, друзья. Ну и тут выплаты недели, которая ожидается на этой неделе. Ваши программы, сколько вы внесли тут, но ожидается выплаты по этим всем программам, как вы видите, тут ваши активные программы, тут пишут, какую, какую сумму вы внесли вот, через сколько у вас выплата и какая сумма, это у вас ваша ссылочка персональная, вы ее тоже размещаете на социальных сетях, там в Facebook, там ВКонтакте, YouTube и так далее. И приглашаете партнера. Вас заинтересует человек, он присоединится. Так что, друзья, всем удачных инвестиций. Приумножайте деньги, не держите их под матрасом, который ничего не приносит. А вайс депозит всегда поможет вам заработать. Всем удачи, друзья. Всем пока.